Всем привет! Вы на канале Earn Overseas. Сегодня мы поговорим о том, сколько я зарабатывал в неделю на ферме в Англию и как я выводил деньги из Англии на российские счета. Рекомендую досмотреть этот видеоролик до конца, потому что в самом конце я расскажу еще об одном способе вывода денег с английской карты совершенно без комиссии. Кому жалко этот один фунт за перевод? Об одном фунте я позже расскажу. Можно выводить совсем без комиссий. Смотрите видеоролик до конца, все узнаете. Если вас угораздило попасть на ферму, то, скорее всего, когда вам оформят на ферме карту, карта будет выглядеть вот так вот. OnePay. Вот, потому что практически все фермы в Англии работают с системой OnePay. Платежка Sleep называется. Она выглядит вот так. И вот там, где графа NetPay, это Там указана сумма, которая приходила на карту непосредственно То есть вот в данном случае 290 фунтов Примерно вот такая сумма каждый месяц, каждую неделю приходила на карту там, За плюсом и минусом, то есть за 5 рабочих дней в неделю Вот такая вот сумма Были недели побольше, там где 6 дней отрабатывали мы за неделю Там где-то 300, 300, 30, 340 приходило Было и меньше, когда план не вырабатывался Говорят, что были случаи, что и по 900 фунтов выходила за неделю. Был супер сезон, когда было много заказов, там, потому что с фермы весь срез салата это под заказ, под магазин. Вот. Было много заказов, и, короче говоря, работали по 13 часов, 6 дней в неделю, зарабатывали по 900 фунтов, но это были такие разовые случаи. В общем, в основном вот так. Теперь по поводу переводов. Как я переводил деньги в Россию? Я пользовался двумя приложениями. Первое приложение, которым я пользовался для перевода денег, называется TransferGo. Выглядит вот так. Следующее приложение называется PaySend. В принципе, у них условия одинаковые, что у TransferGo, что Pay PaySend. Первый перевод любой суммы 0 фунтов, то есть 0%. Второй, второй и все последующие переводы 1 фунт, независимо от суммы. По поводу регистрации в этих э, системах рассказывать не буду, там все просто, вводите номер телефона английский, обязательно вводите свою почту электронную и вам, да, вам становятся доступны, доступны переводы по всему миру. Кстати, ребят, когда я переехал в Лондон, да, там где я в Лондоне работал, мне тоже переводили зарплату на банковскую карту, заметочка такая небольшая, в Англии никогда не переводят деньги по номеру карты, вот поэтому, как у нас принято в России, да? в Англии переводят деньги по вот этому шорт-коду, вот где мой указательный палец, это шорт-код. То есть, если вам, ну, вам нужно в Англии, чтобы вам перевели деньги с какого-то английского счета, с английской карты, не нужно называть номер карты, как у нас в России принято, нужно называть вот этот вот шорт-код, называется, короткий код переводится. Ну, а теперь о последнем способе, которым пользовался я для вывода денег из Англии в Россию. Есть криптовалютная биржа, называется Binance. Это приложение можно скачать с Google Play, с Apple Store, Скачивается на телефон, также там проходит регистрация. И пополнять криптовалютную биржу, счет криптовалютной биржи можно с любой карты мира без комиссий. То бишь вы пополняете с английской карты счет этой биржи и вы выводите также без комиссий на любую другую карту, то бишь уже на российскую карту. Я этим способом пользовался раза два-три точно. Там немножко подольше все это дело, но как бы тоже можно. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Делитесь со своими друзьями этими другими видеороликами. Всем пока!